Как? Как сделать так, чтобы деньги сами притягивались в нашу жизнь? Меня зовут Ирина Бухарева, я эксперт-графолог и напрямую занимаюсь основами денежного мышления почерка. Хотите узнать, как? В этом видео я обязательно поделюсь с вами этой информацией. Но а почему происходит такое, что одним все, а другим ничего? Вы никогда не задумывались, вы работаете как белка в колесе, а почему-то денег больше не становится. Вы начинаете работать еще больше, Думаю о том, что больше работы вы, по идее, по логике, по логике нашего мышления должны были бы получать намного больше денег, но этого опять не происходит. А каждый раз вы планируете купить себе что-то особенное, как-то побаловать себя, но почему-то происходят ситуации, что вам нужно срочно выплатить какую-то сумму и приходит какая-то незапланированная абсолютно квитанция и вы получаете что чем дальше тем глубже и глубже вы оседаете все ниже и ниже вы берете суду в банке и думаете что хорошо сейчас я себе позволю немножечко комфорта но тем самым навязываете себе кандалы и думаете, что да, буквально на пару месяцев я буквально с нескольких зарплат все отдам еще и поживу спокойно. Но этого не происходит. А кредиты затягивают вас все глубже и глубже. И, увы и ах, из них очень сложно и проблематично выбраться. Все потому, что у вас не развито ваше собственное денежное мышление. Но вы в этом абсолютно не виноваты. Нас так воспитывали. В советских времен нам закладывали, что деньги это плохо, деньги это для буржуев, деньги это для нечестных на руку людей. Именно об этом нам говорит то, когда у человека очень много денег. Меня зовут Ирина Бухарева, я являюсь экспертом-графологом, руководителем Центра изучения почерка современной графологии. Я помогаю людям, таким же как и вы, находить свое предназначение по почерку и монетизировать его, даже если вы не держали ручку в руках со школьной скамьи. И... А наше мышление напрямую связано с нашим рукописным письмом. За свою практику, анализируя почерки, я сталкивалась с огромнейшим количеством различных денежных установок, блоков, страхов больших денег, связанных с большими деньгами, выходом из зоны комфорта и, наконец, возможностью позволить себе абсолютно новый уровень. Но мне действительно хочется вам помочь, и я знаю как. И поэтому я разработала особую программу, которая поможет вам изменить ваше денежное мышление почерка и выйти на тот финансовый уровень, которого вы достойны уже сейчас. И именно поэтому я приглашаю вас на совершенно бесплатный трехдневный онлайн флешмоб Основа денежного мышления почерка, на котором вы научитесь выходить из зоны комфорта и позволять большим деньгам самим притягиваться именно к вам, на котором вы запустите денежное движение в вашу жизнь и развеете сложившиеся в вашей голове годами стереотипы, научившись управлять деньгами, временем и иными вашими ресурсами. Более того, после регистрации вы будете иметь возможность принять участие в секретном квесте и выиграть большие денежные призы, проходя каст за кастом. Новое задание, за новым заданием нашего квеста, собирая секретные ключи, так называемые коины, вам нужно будет составить секретный код, так называемую секретную фразу, благодаря которой те из вас, кто ее соберут, примут участие в розыгрыше денежных призов. Полные правила квеста, а также более полная информация об участии в трехдневном флешмобе вам придет на почту сразу после регистрации на наш флешмоб. Введите ваши данные в форму на этой странице, подтвердите вашу регистрацию, и вы получите все подробности по почте. Испытайте вашу удачу, дерзайте прямо сейчас, и увидимся уже совсем скоро.